Всем привет, я Вика и это шоу АПП. Ну а сегодня попробуй не подпивать самые назойливые и популярные песни по версии YouTube, при прослушивании которых огромный шанс подцепить заразу и напевать ее целый день. Для участия пиши на изи и ставь лайк под видео. Давайте сразу наберем 10 тысяч пальцев вверх. Поехали! Крутит Боже, как завидую тем, кому звонят по ночам, я от чувства кричат. Волки, мы бы начали в лесах, погоняем на всех страх. Волки. I'm Начинаю оступаться, я тень себя прежнего. Ментор, сио, легенда, заслуг и медалей скоро будет. Ай, сука, в Меня калмыц money, money, give me You shot me so well, you you shot me, then you got me, and I'm like Не догнать, ни мечом обуздать нельзя Ни одна стена, ни чем Ведь мы запрещенные Музыка качал, Ночью будет горячао Я влюбился, отвечао Раз, два, три, кавычки Сигарету спичкой И до тла Мой сад крылья бурана. А меня прём от тебя, прём и по и ты пахнешь она... Ты море бандана на на мне, да, начал бегать Нахуй так... А помнишь, как мы слайдили, мы снайперы и даперы. Мы не были богатыми, горде для моей матери. Мои мысли на дне, не соло Все ушли один, это соло Есть в году одна проблема Армен, меня сегодня добрый я. то нам да-да-да, гордо уходил. Тракан, сука, пиццо, тракан, сука, трак -сук, А я что там Дима тебя чмарил и ты попал под раздачу Ты трогал только стиль, когда посылал на хуй хаску Шок тупой, не бомбит, ау ля Мама Мамасита, I just lost my Can we go?